Гороскоп на октябрь 2014 года Телец Общий гороскоп Телец на октябрь 2014 года Представители знака Зодиака Телец в октябре 2014 года будут заняты обеспечением собственной жизненной стабильности и наведением порядка во всех сферах своей деятельности. Сейчас вы можете встретиться с проблемами, которые потребуют от вас незамедлительного решения. Стоит сказать что звезды в этом месяце дадут Вам преимущества, а также помогут достичь поставленной задачи, справившись при этом с любыми трудностями. К тому же в этом месяце Вам будет сопутствовать значительная доля везения. Могут принести успех рискованные предприятия, связанные с получением дохода, но все же старайтесь придерживаться общепринятых норм и не выходить за рамки. Также сейчас у Вас будет удачный период для получения новых знаний и расширения своего кругозора. Это конечно положительно отразится на вашей деловой репутации. Сложится благоприятно и ваша личная жизнь. Могут осуществиться все ваши мечты о дружной и крепкой семье, поэтому вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы укрепить свою связь с любимым человеком и близкими людьми. Любовный гороскоп на октябрь 2014 года Телец. Любовная сфера в октября 2014 года станет для представителей Знака Зодиака Телец хорошим источником положительного настроения. Если вы сейчас одиноки, то можете рассчитывать на весьма перспективное знакомство, посещая массовые мероприятия. И в создавшихся новых отношениях для вас главное сейчас, не спешить, и через некоторое время уже можно будет сделать определенные выводы, что позволит вам решить, стоит ли игра свеч. Если вы находитесь в продолжительных отношениях, то вам рекомендуется не проявлять эгоизм, а больше уделять заботы и внимание своему любимому человеку. В некоторых ситуациях возможно, что придется жертвовать своим временем и может быть, даже своими интересами, чтобы сохранить спокойствие и мир в семье. Этот период благоприятен вам для развлечений и непринужденного общения, в кругу близких вы будете чувствовать себя очень комфортно. Гороскоп карьеры и финансов на октябрь 2014 года ТЕЛЕЦ В деловой жизни представители знака Зодиака ТЕЛЕЦ проявят в октябре 2014 года чрезвычайную активность. Это поможет Вам выполнить больше работы, чем планировалось. В этот период эффективность Вашей работы будет зависеть от правильного распределения своих действий и своего времени. Старайтесь в нужное время оказаться в нужном месте и не упустите важное для вас в деле воплощения своих планов и в жизнь. Если вы правильно сможете приложить ваши усилия, то, несомненно, вы сможете достигнуть максимальных результатов. В коллективных мероприятиях вам также будет способствовать удача, а также в дипломатических вопросах. Если вы задействованы в сфере торговли и финансов, то можете надеяться сейчас на благоприятное развитие своих дел. Финансовое положение в этом месяце не доставит вам поводов для беспокойства. Помимо основного дохода сейчас у вас может появиться и дополнительный. Удачно должны пройти сделки, связанные с недвижимостью, а также вероятно получение выгодных инвестиций или помощь со стороны близких. Гороскоп здоровья на октябрь 2014 года Телец. В октябре 2014 года представителям знака Зодиака Телец стоит относиться внимательнее к своему здоровью. Звезды предупреждают Вас, что сейчас возможно обострение старых заболеваний, а также существует опасность заражения простудой и инфекциями. Поэтому не откладывайте на потом визит к врачу при проявлении малейших неприятных симптомов. Благоприятные и неблагоприятные дни благоприятные дни октябрь 2014 телец, 1 октября, 2 октября, 6 октября, 14 октября, 19 октября, 24 октября и 29 октября 2014 года. Неблагоприятные дни октября 2014 телец. 4 октября, 10 октября, 17 октября, 20 октября, 27 октября, 30 октября и 31 октября 2014 года.